Всем привет! Сегодня я буду вот этого мальчика-тренера и штангиста, который гири поднимает, разукрашивать разными цветами. А вы смотрите и напишите потом в комментариях, красиво у меня получилось, понравилось ли вам или нет. Но сначала не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Следующее видео, если вы наберете, я наберу 50 подписчиков, вы на меня подпишитесь. я сниму видео по рисованию. Подписывайтесь, чтобы я знала, хотите вы, чтобы я сняла видео по рисованию или нет. Если хотите, значит я буду снимать. А если вы не будете подписываться, значит я буду знать, что вам это не интересно. Что на мальчике одет сейчас посмотрим на нем одеты вот такие вот шорты первым делом я раскрашу эти шорты голубым цветом как у всех пальчиков у многих они носят шорты голубые так что у меня вот тоже он в голубых шортах ребята Сегодня у нас на улице погода стоит минус 7 градусов, где-то и метель, снег идет. Пишите в комментариях, какая у вас стоит на улице погода. Такие вот ботинки у него, как кроссовки. Подошву я сделаю ему оранжевого цвета. А сами ботинки у меня будут фиолетовые. От фиолетового цвета а с мы ему сделаем желтые сейчас я ему расскажу носки желтого цвета Сейчас я буду закрашивать вот этого атлета, ему я нарисую шорты зеленые, пусть у него будут зеленого цвета шорты. А гири, вы сами знаете, какого цвета бывают гири, обычно гири бывают черного цвета, но есть еще маленькие гантели они бывают разноцветных всяких цветов. У меня, например, будет контейнер гиря. Больше, наверное, похожа Такого вот цвета синего. Здесь вот синее, а там будет другого цвета. Здесь тоже под синий. Здесь мы сделаем их голубого цвета, чтобы они у нас чуть-чуть отличались. Какие будут голубого цвета. Пишите в комментариях, что вы любите рисовать. Какие вы рисунки рисуете, любите ли вы разукрашивать? Интересно ли вам это? Сейчас мы ему докрасим голубого цвета. Такие вот штанги. Ботинки мы покрасим вот это вот. Вот здесь вот розового цвета шнурки сделаем желтые, такие вот у нас будут желтые шнурки, а вот эти будут у нас красненькие, такие у нас получились ботинки. Носки мы у нас сделаем фиолетовые такие вот фиолетовые носки получились. Давайте мы теперь покрасим волосы. Волосы будем сделаем желтые. Пусть он у нас будет блондин. Со светлыми волосами. Такие вот. И кофту теперь осталось нам раскрасить. Кофта будет у нас ярко-светло-розового цвета. Вот такая вот такого вот цвета будет у нас кофта, а вы запомнили цвета, все которыми мы раскрашивали? Сейчас я уже раскрасила почти. Сейчас я буду докрашивать мальчика в ту Долго я ему раскрашу красного цвета. Чтобы она у него была яркая. Красивая. Мне вот нравится красный цвет, также мне нравится желтый цвет, мне вообще очень много цветов нравится так что у меня нет одного такого любимого цвета, мне нравится очень много цветов всяких. Свисток у нас будет фиолетовый, а воротник мы сделаем розовый такой, чуть-чуть отличается. Доску для написания мы сделаем желтую, такая вот шоука где он будет записывать и пишите понравилось как я вам как я разукрасила их как они получились как они... должен дальше с вами играть Здесь мы должны будем с вами сейчас, я вам покажу различные приметы для занятия различными видами спорта. Вот это вот, например, кольцо. Для чего оно нужно? Кольцо это нужно, чтобы собрать вот сюда вот такой вот баскетбольный мячик для игры в баскетбол. Дальше. Такие вот кольца. На них постелью занимаются ремонстикой. Что мы дальше видим, вот такой вот стол, это теннисный стол, на нем занимаются теннисом, играют, могут играть два человека, также могут играть четыре человека. Такие вот брусья, также для занятий гимнастики. Шлем, это все для фехтования, те спортсмены, которые занимаются фехтованием. Дальше переходим, что мы видим? Козёл. Его так называют. Через него прыгают спортсмены. Также многие прыгают через него в школе. Для занятий гимнастикой. Контели. Вот для занятий тяжелой атлетикой. Такое вот ядро. Его тают сп... спортсмены в легкой атлетике. Мячик. Футбольный для занятия футболом. Дальше идем. Лук. Стрела для занятий стрельбой звука. Что у нас там дальше? Вот такая вот груша. Вы думаете, для чего это груша? Нет, не чтобы кушать, а чтобы заниматься ею боксом. Такая вот штанга. На ней вот такие блины висят. Блины не чтобы кушать, на штангу вот такие вот блины весят. Они разного веса. Бывает, 5 кг, 10-15 И спорт... спортсмены погибают, из, легкой... Ой, из тяжелой атлетики занимаются. И что у нас тут осталось? Такая вот лестница. Также у многих в школе есть такая лестница, такой терник. На нем можно подтягиваться, также делать пресс. Также это подходит для занятий гимнастикой, скакалка на ней прыгают. скакалка используется во многих видах спорта. Вот такой вот канат, по нему лазают. У вас в школе у многих также есть, наверное, канат, по которому вы залезаете. Вот такой вот дротик занимается дарцем, метает дротики. И остался у нас вот такой вот барьер. Как вы думаете, где этот барьер используется, в каком виде спорта? Через такие барьеры спортсмены прыгают в легкой атлетике, то есть те, кто занимается легкой атлетикой. Вот такие предметы из разных видов спорта я вам показала. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.